Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Почему у мелких пород собак слезятся глаза? Болонки, шпицы, чихуа, вот эти, и собачки с таким с маленьким носом вдавленным почти что вот так вот анатомо-топографическое строение так предрасполагает к этому что происходит? что может быть здесь? S-образный изгиб слезного канала он очень короткий и не успевает слеза вымываться сюда в глазное яблоко и выходит выходит выходит выходит это одна сторона дела бывает такое но не факт не дома вот бывает рост реснички реснички на веках растут не там где положено скажем так и вот это, пожалуйста, это мешает, раздражает сильно здорово. Может быть заворот век, незначительный, небольшой. Может быть воспаление третьего века. Это я все схематично говорю, от чего и что это может быть. Вот. А не факт, что то что-то одно такое. Но чаще всего, чаще всего э акриоцистит, воспаление может быть слезного канала. Он и так короткий, а плюс еще и это. И мало того, очень часто бывает закупорка слезного канала. В разных пород, в разном возрасте бывает закупорка слезного канала. Бывает это аллергического характера, патология, вот опять же, слезных канальцев, вот этот вот изгиб гипостовой разный. Вот, погода может влиять на это. И гельминты, и менее важный фактор гельминты, глазные, которые живут и размножаются в глазах. за веком там и так далее. Надо обращать на это внимание. Вот. Я не скажу, что именно вот от этого. Нет, вот очень много факторов я беру. У вас везде разное снабжение в зооветеринарных магазинах. Вот. В клиниках тоже. Поэтому я не могу вам что-то рекомендовать и советовать. У продавца-консультанта спросите. Есть такие лосьоны специальные для профилактики вот этих вот глазных заболеваний. Не надо брать с антибиотиком сразу, если ничего, не надо, пока врач не прописал ни с антибиотиком, ни сложные капли капли и не надо, а просто лосьоны, профилактические, чистящие лосьоны. И есть очень много лосьонов и капелек для чистки. Дорожка. Вот вы спрашиваете, дорожка коричневая, что сделать, что сделать. Есть лосьоны, вот, очень много их, они очень хорошие, качественные, чистят это место, осветляют как бы вот, их очень много вот, коротко, вот таким вот образом что касается от чего и почему слезятся глаза факторов много я назвал вот, а уж как лечить потом если будут вопросы, у вас задавайте я с удовольствием отвечу всего хорошего, всех благ, всего наилучшего до свидания